Всем привет! Оп, сейчас выключим этот звук вот. Ну что, у нас опять пятница, 19 -го. Я Евгений Макриков Рад приветствовать вас на канале МакРол В группе МакРол Сегодня у нас марафон вопросов очередной Еженедельный субботний марафон вопросов по кролиководству Всегда буду отвечать на ваши вопросы вот один человек уже у нас подтянулся. Давайте подходите, задавайте вопросы. Будем общаться. А пока значит я э, в очередной раз значит э, сообщаю вам, кто не слышал, да, что э, 15 сентября. Это что у нас осталось уже? Раз, два, три, через четыре недели. Даже менее чем через 4 недели, 15 сентября, это у нас будет четверг значит я буду на выставке в минеральных водах вот 15 числа но ну я буду там 14, 15, 16 15 числа у меня будет семинар значит на выставке приходите, буду рад воочию поговорить, пообщаться, познакомиться вот будет у нас интереснейшая тема значит кролиководство семейная кролиферма как бизнес выходного дня разберем по полочкам вообще что это нужно возможно ли вообще да такое бизнес выходного дня чтобы с кроликами работать только один день в неделю насколько это возможно и что вообще в принципе по затратам и по прибыли как всегда так что приглашаю приходите с удовольствием пообщаемся тем кто еще не слышал значит ну там будет выставка кроликов Оценка, эксперты. Будем проводить конкурс кроликов. Кто-то уже приготовился. Видимо, ну, кроликов, наверное, сейчас уже готовить поздно, потому что 30 дней нужно выдержать карантин. Вот ветеринарная служба. Ну, кто-то уже приготовили. Заранее я знаю, хозяйства готовились, и они приедут с кроликами туда. Я поеду без кроликов. Вот я уже сколько? Уже лет 8 не вожу кроликов своих на выставке вот не возить да хотя у меня кролевозка хорошая есть то в, в курсе да кто знаете как я делал да то есть специально оборудованный рецепт к автомобилю вот кролевозка ну вот она пока сейчас у меня так вот невостребованная стоит ага. фархат Ахмедшин здравствуйте здравствуйте фархат Валентина Пьянкина. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Давненько вас не видел. Рад видеть. У вас, наверное, уже вы вырастили кроликов. Уже первое мясо должны на днях уже попробовать. Мне так кажется. Вот, значит, кто ребята, значит, северо-кавказского округа. Ну, в принципе... Здесь и Волгоград, в принципе, сюда, тем более Ставропольский край. Вижу сердечки, спасибо, недалеко до минеральных вод. У нас на Урале, конечно, 300, 400, 500 километров всегда считается. ерунда какая в баньку съездить. Вот здесь, конечно, на югах я уже понял, что расстояние перевидется несколько иначе. Кто-то говорит, 50 километров это далеко. Ну, кому интересна тема, да, от тех, я думаю, что 200, 300, 400 километров, они не, не составят препятствия. Вот, ну а пока мы давайте, ребята, будем с вами общаться. Задавайте свои вопросы. У нас 5 человек уже здесь в эфире есть. Вижу, я не вижу, вижу, не вижу, где у меня идет, не идет трансляция. Вы-то где-то смотрите, значит она идет. А я почему-то не вижу себя на компьютере. Ага, вот увидел точно все есть. Вот, только я здесь не вижу чат. Сейчас я его открою в отдельной страничке. Вот. Может быть что-то еще и произойдет, да? Так. вот теперь я вижу наш друг мадис Борзин пришел здравствуй мадис я рад тебя слышать видеть <coughs> вот здесь я даже вижу э, чат не знаю обратили не обратили внимание вы картинка у нас стала лучше сбылась мечта идиота наконец-то я поставил себе появилась такая техническая возможность и мы установили оптиковолоконную линию ну, то есть теперь у нас Интернет ху -ху -ху, летает 200 мегабит в секунду туда и сюда и обратно. И хотя я все еще с телефона, но я по Wi-Fi соединен со своей уже внутренней линией Ростелеком. И видите, какая картинка идет шикарная. Хорошо. И не успел я сегодня, значит, опять же, сделать с компьютера. Там несколько сложнее. С... Валентина Пенкина. Да, жду мужа с заезда будем пробовать. Да-да-да, я вас поздравляю, Валентина. Обязательно расскажите нам потом, как это все у вас прошло. Я имею в виду дегустации. Вот. С телефона проще стримить, да, тут что, кнопочку нажал, название написал и все и началось. На компьютере тут несколько сложнее. Вк стримить здесь нет этого приложения. Здесь надо через ОБС студию это делать, ну, вот АБС я сегодня не успел настроить <coughs> вот, я думаю, что к следующему нашему марафону я уже это сделаю и будем мы стримить с компьютера вот, канал сейчас, слава Богу, позволяет. нет необходимости привязывать к МТСовскому, к мобильному интернету вот, я там даже тариф уже сменил, помните, я держал тариф специально этот бездимитище, который настоящий бездемитище поймал и я держал его, уже архивный, там, по-моему, с 2018 года, года 4, они на меня ругались, но я его держал, потому что там действительно был безлимитный интернет. И я им несколько, так, мягко говоря, злоупотреблял. Ну, что значит злоупотреблял? То есть по счетчикам мне показывали, что я месяц там 200-300 гигабайт интернета мобильного использовал. Вот, они, правда, с меня все равно драли там 700-800 рублей. Ну что теперь сделаешь? Зато да, сейчас у меня вот безлимитный появилась здесь такая что, Спасибо за сердечки, да, спасибо огромное. И будем потихоньку переходить на компьютер с телефона телефон, только сейчас будем, если что, значит скачать не прямой эфир. Но мне нужно еще протянуть Wi-Fi линию туда. Ловит, значит, отсюда у меня из квартиры вот этот модем. Ростелекомовский, он даже у него антенны нет, Wi-Fi она где-то там встроенная. Вот, он ловит, конечно, там, но ну, очень довольно-таки слабо, одна там две палочки не совсем устойчивая, мне не нравится. У меня есть модемы, значит ретрансляторы, Wi-Fi усилители и даже несколько штук у меня вот растягиваем по, по, по дому. Я поставлю, настрою, может быть на этой неделе, и я думаю, что мы будем тоже эфиры хорошие прямые уже вести. В хорошем качестве в том числе скольчатника вот такими новостями я с вами тут поделился вопросов от вас до сих пор все еще не дождался <coughs> вот значит тут мне на днях интересный вопросов много, конечно, сеплятся каждый день в чатах, там в личку пишут, даже общаются хотя я всем говорю, ребята, ну приходите на эфир мне нет времени некогда действительно писать каждый день индивидуально такие ответы. Но некоторые попадаются интересные такие. вот Когда такие как сказать, задерганные такие, да, вопросы, там, сколько самка ходит дней беременная, да. Вот. Конечно же, я, извините, да, я на такие вопросы, я их пропускаю мимо ушей, некогда вообще писать. Отправляю просто и приходи на марафон, там поговорим. Сергей Белосов, привет из Сибири, добрый вечер всем. Здравствуйте, Сергей Белосов, рады вас видеть, слышать здесь. Спасибо вам за пожелание. Доброго вечера. Сибиряк. А Сибиряк откуда, Сергей? Вот, значит, чтоб люди знали, Сибирь у нас огромная. Мы сегодня, я, значит, у нас сегодня начался фестиваль. Если вы еще кто не в курсе, да? Ваш покорный слуга не только кроликами занимаются, еще всякой-всякой другой вот этой штучкой, в том числе вот, мы с супругой э, организовали значит, праздник такой э, фестиваль. То есть у нас 21 числа, 21 августа празднуется международный э, значит, день сбора диких трав, если кто не в курсе, да? Вот, а мы, та местность в которой мы проживаем, как раз она э, знаменательна тем, что здесь произрастает огромнейшее количество всевозможных растений в том числе краснокнижных, редчайших в том числе даже андемиков которых нет больше нигде, кроме как здесь вот и думаю, где же проводить такой фестиваль, если не здесь и вот мы задумали этот фестиваль два месяца назад, и мы его приготовили огромное количество людей в нем сейчас участвует. сегодня был первый день вот ваш покорный слуга с утра сегодня мы как Сивка Бурка. Сегодня был. Ну, день такой был не самый основной, основной день будет завтра. Сегодня, но зато сегодня у нас был самый познавательный день. Сегодня была помимо всяких там таких мероприятий развлекательных. Вот значит, были, была проведена значит, конференция, научно-практическая конференция, как раз травников и ученых, и практиков у нас российское гомеопетическое общество официальный партнер нашего фестиваля вот, профессора, доктора наук мы, они онлайн с Москвы с нами принимали участие здесь офлайн наши специалисты было очень интересно и познавательно я вот как раз сейчас только немножко кое-как обработал записи вот, надо тоже их рассортировать и немедленно выложить на наши странички вот фестиваля нашего называется Кавказская травница запомните пожалуйста вот приходите к нам в гости завтра у нас основной день фестиваля вот с утра значит, экскурсии люди поедут в горы значит с нашими с местными травниками знакомиться с нашими травами с обеда они возвращаются спускаются с гор сюда к нам в горы они поедут очень рано утром в 6 часов Какие группы в 6, какие в 7 вот, К обеду они все спустятся вниз э, К нам сюда И с обеда у нас Грандиозное народное гуляние Будет здесь у нас В Станице Переправной В нашем новом прекрасном парке вот Народное гуляние Концерт Развлекушки всякие Ну и конечно же будет Яблоко мастеров наших местных И травников, и чаи И медаль Ой, чего только здесь не будет Приезжайте, если успеете А если не успеете, то просто завидуйте Вот, конечно же Я буду опять там весь день завтра занят Вот, дай бог сегодня отдохнем И воскресенье а воскресенье мы поедем уже высоко в горы то есть, если сегодня у нас по предгорьям, по нашим, здесь травостоям местным до 500 метров над уровнем моря, то в воскресенье мы поедем значит, за тысячу метров на полторы, на две тысячи метров горы, на альпийские луга. Будем знакомить гостей нашего фестиваля уже с травостоями высокогорными. туробразные разные места, разные группы. Это вот такой будет день у нас воскресный очень интересный такой фестиваль и это первый всероссийский фестиваль вот так у нас получился, вот такой масштабный действительно всероссийские люди съехались ну не со всей России, конечно, с Дальнего Востока нет, с Камчатки нет вот. но есть Баргоград, Ростов, Ставрополь все наши, практически все Северо-Кавказские республики представлены, очень интересно здорово, вот такого вот тут натворили Ваш покорный слуга. Что-то я заговорился, мы же о кроликах сегодня, да. Но коли вы о кроликах не говорите, я говорю о чем-то другом. вот, Но кролики, да, кролики живут. вот, Даже кушают, и даже мы их тоже бывает кушаем. А по кроликам. Добрый вечер, генетарь, рад вас видеть. Андроник Ферен. Здравствуйте, здравствуй, Андроник. Я тоже тебя рад видеть. Давненько ты у нас тут не загадывал к нам на прямые эфиры. Занят, видимо, очень, это бывает, это здорово, это, это хорошо так вот, значит, про вопросы по кролиководству, которые приходят один из последних был такой э, он, как сказать-то интересный и неинтересный то есть, но ну, в принципе, я думаю, что о нем стоит поговорить я, конечно же, автору ответил и то расскажу, чтобы он приходил на марафон сюда, хотя я, ему ответил мы с ним переписывались разобрались, что к чему значит, ситуация такая купил кроликов значит как потом оказал белых панонов вот он еще хоть меня спрашивал, там у кого-то у вашей есть белые паноны взять, я говорю, ну, навряд ли здесь у наших у кого-то эти пан... белые паноны есть скорее всего, ну, где ты брал, там снова ищи, ну, короче, купил он девчонок, купил он мальчиков разных линий, с разных хозяйств, вот, хотя я плохо вообще понимаю, как можно белых панонов взять где-то с разных хозяйств и будучи уверенным, что они не родственники. Ну, да, суть не в этом. И что там, думал, немного, там 4 самца, там сколько-то там 5-6 девчонок, я точно-то и не помню, да. но немного, думал, ладно, не заблужусь. И в конце концов, то есть они там что-то рожали, и в конце концов он их перепутал. Вот, и пишет, что же делать, Евгений Витальевич? Как вы думаете, что Евгений Италиевич ему на это дело э, ответил, да? Вот. Как вы думаете? Ну-ка напишите, что ему Евгений Италиевич на это дело ответил. Ну, скорее всего, э, сейчас большинство из вас, э, кто меня э, знает, да? Никола Сибиряк, дра, Сим, да. Кто меня знает, но... Э, э, э, э, как? как сказать недостаточно не близко он наверное сейчас скажет да конечно когда скажет неси их на кухню <coughs> нет я ему так не сказал вот наоборот то есть я ему предложил что сейчас просто вот взять их условно разделить да он то видите то есть он пишет что же делать как быть вот может быть их включать и смотреть Значит, если появляются признаки какие-то близкородственных связей, то, значит, менять дальше там или еще чего-то. На что, конечно же, я ухмыльнулся и сказал, ну, ребята, как, как вы будете определять признаки близкородственных связей? То есть, если вы думаете, что, значит, брат с сестрой значит, случились, и у них в потомстве сразу же появятся рогатые крочата? то я вас э, смею заверить, что нет, такого не произойдет <с> вы вообще не обратите внимание разницы то есть если до, до этого там не было никаких такого кровосмешения да, э, длительного количества, несколько поколений если это действительно э, первое поколение э, родственных связей <с> то я вас уверяю вы совершенно не заметите никакого отличия между пометом, рожденным э, у неродственных родителей да, и пометом рожденных у близко родственных родителей вы не заметите никакой разницы. Более того, возможно даже наоборот, в том помете, где не родственные связи, вам покажется, что там чего-то <как> не совсем так. Значит, я у меня спросил, как, каким образом ты будешь определять, значит, близко или нет? Ну как? Вот, не родила, там, или родила мало, или затоптала. Я аудакана не родить может быть любая другая в любых других условиях то есть совершенно не имеет значения я предложил что и вам тоже говорю ребята ничего страшного в принципе в этом случае не произошло вот то есть мясо будет в любом случае хорошее и вы этим мясом можете пользоваться даже в принципе год и даже может быть два вот. то есть цикл рабочий цикл, крольчиха своя отработает вообще не вопроса, а ее рабочий цикл на полтора-два года понимаете, то есть она выработает свой ресурс полна, независимо от того от кого она будет рожать, от брата родного или от чужого дяди совершенно поэтому смело просто берите их, я вам сказал, бери их просто условно раздели, да вот прямо сейчас, напиши вот этому первое линию, этого второе, этого третья этому вот эту невесту, этому вот эту невесту этому вот эту невесту и начинай работать по кругу. Вот как <смех> учит Макрол, да, по технологии Макрол, начинай работать по кругу. Но, но, тут же, то есть ты можешь так, в принципе, работать, может быть, год. Может быть, даже два. Как повезет. Если удачно вдруг попало, совпало, может быть даже три. Да? Но если ты где-то, а скорее всего, ты попадешь на вот эти близкородственные связи и за 2-3 года они у тебя накопятся и начнутся, ну не рога начнут расти а для начала появится да возможно появятся арахитики возможно, то есть чаще станут какие-то еще сбои но у тебя есть как минимум год а то и два для того чтобы привести сюда свежую кровь видеть действительно однозначно понятных трех минимум трех неродственных самцов все и вы постепенно начинаете да то есть одного нашли взяли и поменяли одного вашего условно первого да поменяли на настоящего первого вот нашли второго поменяли условно второго на настоящего второго и так далее за полтора-два года вы поменяли вот этих самцов и все у вас настроилась линия Ни в коем случае не нужно вдаваться в панику и сейчас немедленно всех их всех съедать только по одной простой причине, что вы их перепутали кто есть кто да? а нужно с ними работать. Вот, но опять же не исключается тот вариант, что если у вас всего четыре самочки да вот будет каких-то там четырех линий предположительно да вы еще и перепутали, но вы все равно сидите, ничего толку в этом не будет, потому что из четырех копленных самок, четыре рабочих э, крочихи такого не бывает, даже в сказках. Ну вот, <напрочный> наверное, я на эту тему и так широко поговорил, аж 20 минут. Вот, вижу, Мадис Борзин пишет, пусть живут, да... Видите, вот, про, вот тот человек, который меня давно уже знает, да, который практически не пропускает ни одного нашего э, значит, пятничного заседания в Зуме. Да, то есть то не в курсе, после вот этого марафона у нас марафон идет с 20.00 до 21.00 по Москве. Вот в 21.00 мы встречаемся в Зуме с людьми особо как отфильтрованными. Да, Фильтр у нас простой, элементарный Человек должен быть состоять в одной из наших групп Макро В Одноклассниках Или, или ВКонтакте Или еще возможно в группе YouTube, Да, Там так или иначе я все еще поддерживаю И должна быть оформлена спонсорская подписка На YouTube, ВКонтакте или в Одноклассниках Я там публикую ссылки на еженедельные наши встречи в Зуме И там мы встречаемся и общаемся так вот, сразу видно, что вот человек, который поближе со мной общается, он знает этот подход. Он сразу пишет, видите, что пусть живут, да, не надо их ни в коем случае забивать. <coughs> вот, сегодня мы также встречаемся, ребята, с вами в 21.00. Ссылочки я уже во всех спонсорских чатах разместил. Так что милости прошу, рад, буду, буду с вами снова встречаться. Алексей Кошев, добрый вечер, генитарь. Здравствуйте, Алексей. Вот тоже еще один из наших завсегдатров. Здравствуйте, здравствуйте, Алексей. Так, ну вопросов я все-таки так и не вижу. Я, конечно же, рад, что все вы это, вот, Диана Йогеева, да? Как правильно, не знаю, здесь в латинице написано. Передавая привет Карине Кочебаевой, с удовольствием передам. Вот Диана Йогеева, мне бы хотелось от вас услышать вопрос какой-то, да? Привет-привет, Диана Ягиева. Так, так, Николай Синягин, здравствуйте, здравствуйте, Николай. Так, ну вот. Вопросов пока нет. У нас с вопросом богат, как правило, приходит Алексей Басов, когда приходит к нам значит, на марафон. Он заваливает меня прямо вопросами. И у нас очень плодотворно проходит встреча. Вот, ну вот в его отсутствии пока пока что я такой активности не вижу. <coughs> Светлана Левкина, приседает трансляции. Здравствуйте, Светлана. Вот, ну, значит, опять же, я, как всегда, вынужден вас предупредить, что если вопросов не будет, мы с вами расстанемся. Я вот, не намерен не вас держать просто так такого экрана. Ну и самому тура здесь. Вот, я найду, чем заняться. Тем более, что через полчаса мы встречаемся с ребятами уже в Зуме. Вот, сегодня мы проводили да, в Зуме как раз вот эту конференцию. Тоже в Зуме была проведена, но у нас э, вчера э, страшное что-то творилось, невообразимое. Вечером в Станице э, был настоящий ураган, э, дождь, гроза, страшная гроза. Э, значит, наши эти... Э, э, Градобои, ракеты, ракета за ракетой стреляют в небо. И с неба Зевс стреляет вниз по земле. И вот такая была перестрелка, <coughs> такие вот артиллерийские бои. В это время ветер у нас не было. Но вот буквально в пяти километрах от нас, вот сегодня рассказывает, был град, страшный град такой. Вот летели градин, долбили. Но дело в чем, что весь, практически половина района погрузилась в тьму, Не было света, ни электричества, не было связи э, никакой. А у нас сегодня события с утра, конечно же, сложности вообще взаимодействия между собой, потому что пропала мобильная связь. А к обеду значит надеялись, что дадут свет, на свет не давали. А у нас конференция онлайн, нужен зум, нужен, нужен проектор пришлось срочно значит, заводить электростанцию свою ну, мы выкрутились, мы это все дело провели люди, спасибо огромное я всегда говорю, что люди это самое главное богатство, которое у нас есть люди у нас прекрасные люди у нас хорошие или вокруг нас всегда так получается спасибо им всем вот мы это сделали вот я уверен, что сделаем и завтра вот. Так, Алексей Кушев, как часто нужно мыть систему нипельного паения? А, так, аж два вопроса на одну тему. Где-то я не увидел второй вопрос. А, чем лучше промывать, Николай Селягин, чем лучше промывать систему паения. Алексей Кошев, как часто нужно мыть систему паения? Ага ну вот видите вы говорите два вопроса на одну и ту же тему а я говорю что причем одновременно да а я говорю что в принципе здесь вопросов то вообще нет ни одного то есть вернее вопрос сейчас задам я да один зачем то есть зачем ее мыть ребята вот подскажите пожалуйста Николай Синягин зачем и Алексей Кошев зачем то есть моя, вот эта система поения, вот крайняя, которая сейчас у меня стоит, значит, она стоит, ребята, не соврать, уже лет 5. Да, то есть первую, вот я первую поставил, потом я клетки менял, когда я, ну, естественно, то есть, ну, это же самое, но я пришлось ее перебрать, потому что клетки старые, которые приехали у меня с Урала, вот они, Макляк-5, которые были, да, я их продал, вместо них поставил Макляк-6, и, естественно, там поменял вот эту, там, часть труб там перебирал я у меня где-то есть видео на канале ну, вот я как раз показывал внутренность труб да то есть да, там ничего вообще учитывая что вода у нас здесь очень жесткая кто видел систему охлаждения кровочатника какие у меня стены на кровочатнике все в белом налете да то есть вода у нас очень жесткая то есть ничего с системой совершенно ничего не случилось и даже с ниппелями ни один ниппель я за все это время ни один ниппель не, не поменял, не выкрутил, как мы сюда приехали 9 лет Уже 10 лет будет Вот нынче зимой, в феврале месяце, да, как мы сюда перебрались, по крайней мере 9 лет Система работает, ниппеля те же самые, ни разу я их не промывал ничем и никогда И я ну, не знаю, что же нужно с ней такое сделать, чтобы возникла необходимость ее промывать вот. Если промывать, вдруг возникнет необходимость промывать какая-то... Ну, в каком случае может возникнуть необходимость промывать систему? Я... Я не знаю. То есть, если там вдруг завелись лягушки то ее надо не промывать, ее надо менять. Вот. И если она вдруг забилась чем-то, перестала вода через нее протекать, то тоже, наверное, ее надо менять. Вот. Потому что промывать нужно... Там, я знаю, что в промышленности, да, когда мы вот, работали в промышленности, то есть я бытность было работал еще и начальником депо вот, железной дороги, системы отопления, да, и систему охлаждения двигателей, да, то есть на тепловозах, мы промывали каустильской содой в те времена. Сейчас есть всякие промывочные жидкости для того, чтобы растворить вот те вещества, которые забивают трубы. Да? Но дело в том, что они же ведь, мягко говоря, не совсем полезны для организма кроликов. Поэтому куда вы денете кроликов на место для промывки? То есть, Нет, ребята, то есть в этом случае я считаю, что никакой промывки быть не может. Если какой-то, допустим, там молочной кислотой, но ее дело в том, что или там лимонной кислотой, да то есть относительно безобидна для организма животного, но ведь для того, чтобы она была действительно относительно нет, как сказать-то, для того, чтобы она была эффективна и промыла ее концентрация должна быть настолько велика, что она перестает быть уже относительно полезной для организма, она становится уже относительно вредной. Поэтому я, ребята, не знаю, не знаю совершенно вот чем промывать и вообще зачем сама зачем то есть если у вас по каким-то причинам возникает необходимость там, раз в год да промывать систему поения кроликов ну посмотрите найдите причину в эту и устраните поменяйте систему поения и устраните такого быть не должно ведь даже накипь или еще что-то да вот она и называется накипь да откладывается когда происходит какое-то то э, термическое воздействие на воду э, нагревательным элементом да или вот она на раскаленную крышу вода падает и испаряется да и в это время происходит например отложение этих солей если этого нет в системе паения когда она идет у нее нет таких перепадов ей там негде ни на что откладывается трубы все чистые единственное всегда я говорю что бывает когда допустим клетка долго отсутствует э, жилец в клетке клетка пустует да соответственно никто не пользуется поилкой ниппельной то бывает что ниппель сам он залипает несколько да то есть его раз или он так то просто шевелится а тут раз и он оп вроде как стоит ну это вот у нас от жесткой воды то есть его вот так он раз и там заклеился, его чуть посильнее по нему ударил он раз отскочил и заработал все и все, Я обычно, когда если клетка пустая, долго была, из, я в пустую клетку сажаю кролика, прежде чем посадить, я понепелю раз, пощелкал, все, заходил, и потом бросаю клетку э кролика. Но чтобы возникала необходимость, мыть, ребята, ни, ни, ни, ни разу такого не было. Поэтому, то есть, если у вас вдруг возникает, я так и не увидел, там мне ни, никто не написал, э вот, ни Николай Синягин не вижу пока, а нет, у нас скважина, выступает суд, Так вот, я тоже говорю, Николай, вот у меня тоже скважина, вот, и тоже выступает, что у нас очень жесткая вода. Но в систему паения вот за 9 лет ни разу не возникала необходимость ее мыть. То есть напишите, пожалуйста, что у вас случилось. И, или и просто предполагаете, что может возникнуть такая необходимость. Или уже что-то случилось? Напишите, пожалуйста, очень даже интересный вопрос, если действительно это уже произошло. Это если просто вы опасаетесь, что такое произойдет, что смею вас заверить, что скорее всего нет. Ведь это, это в чайнике у вас, да, когда там вода закипает, появляется вот это накид. И вам, вы думаете, что то же самое у вас появится в трубах, по которым идет вода, э, ниппельное паение. И нет, не будет там такого, там нет. Даже если вы будете ее подогревать теном, каком-то котле в систему то она не пойдет она будет откладываться на тени и тен перегорит да это болезнь для тенов э, вот жесткая вода <связь> это убийство для тенов поэтому я всегда говорю ребята вот я тоже уже сколько лет тогда я обмаялся с тенами пока не переделал не поставил значит в этот э, э, в бойлер да то есть печку Печку от автомобиля, значит, от УАЗа, по-моему, я сделал, бросил это на дно и подсоединил э, параллельно к котлу отопления. Все, я забыл теперь вообще, что такое вода и как ее подогревать, и где какие-то электричество и, та, и, и так далее. <coughs> а соль сама позитет дезинфекция. Да, кстати. <coughs> вот Алексей Кошев. Вода в ведре зацвела. Ну, естественно, то есть вода ну, ну, ну, ну, ну или, <соединяющие> что теперь сделаешь? то есть смотрите, вода <соединяющие> вот ребята, ну, Алексей Кошев это, то есть стоячая, то есть смотрите ребята, это опять про себя то есть организуйте циркуляцию, то есть помните, да, я всегда говорю ребята, переделайте свою, конечно, если у вас и канистры зацветают в вакуумных поилках, канистры зацветают ваночки зацветают да, но это не система поения то есть ведро взял, помыл, да вот что такого-то <смех> взял, снял его, другой ведро чистое поставил, это помыл и выкинул. <смех> Но вообще надо делать систему упоения Система поения называю это система с циркуляции воды, где вода должна циркулировать. Она не должна стоять нигде ни секунды. Она должна постоянно двигаться, она должна постоянно двигаться, горячая или холодная, охлаждаясь или подогреваясь в процессе, она должна постоянно двигаться. Вот эта система. Вот, все остальное, ну так, это, это не система паяния, это что-то такое подобное <свеч> а зацвела вода по причине нарушения макрол да, да, вот Мадис Борзин все делает правильно в системе клетки стоят на улице, раньше были <свеч> силиконовые шланги, они зеленели Николай Синягин, да, силиконовые шланги, все прозрачные а конечно же они обязательно будут зеленеть То есть нужны черные, непрозрачные Вот они зеленеть не будут Но тем не менее, если вода будет в них стоять какой-то период времени, да То есть все равно застойные явления будут происходить Поэтому вода должна двигаться Так, Валентина Пенкина Подскажите, пожалуйста, скоро зима Подогрева воды пока нет Как поедет зимой? Снегом? Не знаю Значит, само по себе слово поить оно не подходит к слову снег. Да, снег можно кушать, лед можно вязать, но пить снег и пить лед я не умею. Если вы умеете, научите меня и научим кроликов вместе. Кролики тоже не умеют пить снег. Они не умеют пить лед. Значит, я знаю, да, достаточно большое количество горе кролиководов которые говорят что я снегу насыпаю и что живут а куда им деваться то вы что хотите что вы им снега насыпали они а взяли и застрелились да вот нет конечно они конечно же будут стараться выживать но если вы хотите если вы кроликов держите не просто ради того чтобы они у вас были а для того чтобы они вас кормили то конечно же вы должны озаботиться о том чтобы у вас была зимняя система поения с подогревом естественно, воды можно без подогрева, но тогда, пожалуйста, будьте добры, три раза в день, вот, лучше пять раз в сутки, вот, с тепленькой водичкой ходить и подливать им тепленькую водичку, чтобы они могли вот, попить ее. И пусть она там замерзнет в течение двух часов, но вы через три часа придете и нальете свежей. И это будет тоже принципе нормально. Вы имеете право сделать так. Я не хочу делать так, поэтому я делаю систему появления мокров вот, с подогревами изобретенными мною, вашим покорным слугой, да, и вот десятки, сотни, да, тысячи кролиководов, они пользуются этой системой, вот и благодарят меня за это, и кролики их тоже благодарят вкусным мясом, чего вам тоже желаю. То есть время еще не поздно, но вы правильно подумали, выйти на пенки на время как раз уже то, когда пора озаботиться об этом. И сделать это сейчас, как говорят там крестьянин, да, то дрова надо заготавливать летом, и а не зимой. Вот готовься они летом, да, телегу зимой. То самое сейчас, пора уже озаботиться какой умный говорю, да, а сам опять, вот я уже третий год э, вам говорю, что пытаюсь, хочу заставить себя переделать систему поения. Ту, ту, которая у меня сейчас существует Почему? Потому что она у меня уже Отстала от жизни Потому что сейчас намного уже Мы, мы придумали совместно И огромное количество людей Присутствующих, в том числе здесь вот, Которые по системе МакРол Работают, они уже работают С другой системой поения Несколько по-другому сделанной и выполненной Технологически вот, А я-то все с той составенькой И вот я уже который год Лето собираю, до лета доживу и переделаю ну Вот опять лето заканчивается, да не знаю, переделаю ли, хотя вам говорю, что пора бы вам заняться этим. Но дело в том, что у меня-то она работает, даже та старая система, она работает, она работоспособна. Вот, опять же, как меня отец учил, покойничек Виталий Тимофеевич, он говорил, не надо лезть в хорошо отрабо... отлаженный механизм, да, вот, механизм хорошо отлаженный, работает зиму и лету, без перебой... зима и лето бесперебойно, зачем в него лезть? Но хотя я знаю, в принципе, зачем, но хочется вот эти уже более современные такие детали в него внедрить. Но как-то все вот пока не досуг. Не знаю, сами и... А вам настоятельно рекомендую вот Валентина Пенкина собрать все-таки и организовать. Тем более хозяйство у вас не сильно большое, это будет не так затратно ни по финансам, ни по деньгам. Но вы ощутите это на себе сразу же с приходом первых же холодов вы ясно ощутите это и на себе а потом уже в течение зимы вы поймете еще и на отдаче на благодарности кроликов на количестве продукции которые они будут вам давать вот как я опять много наговорил да вот спасибо вам за такие вот хорошие хорош, очень хорошие вопросы значит действительно актуальные и очень хорошие вот систему конечно же лучше делать уже вот циркуляционную все доступно в общем-то и большинство мы в частных домах уже живем мало где топим печами так или иначе стоят котлы отопления вот то есть параллельно котло отопления также подцепил это все. вот ребята ну вообще многие говорят у меня качать стоит на некотором удалении от дома. То есть, ну, у меня, конечно, у меня вот совсем рядом стоит, да, ну, буквально тут сколько у меня идет трасса, может быть, метров 15-20. У кого-то, говорит, метров 50. Да, но я еще раз говорю, что, ребята, протянуть 50 метров трассы, да, теплотрассы, как раньше называли, да, то есть две трубы туда-одну и обратно одну трубу. И за теплоизолировать ее при наличии современных материалов теплоизоляционных да фу, вот понимаете вообще ничего не стоит элементарно вот все это делается и стоит вообще ну, сущие копейки понимаете зато это будет все работать и будет работать годами ну а тонкости конечно же мы здесь с вами их не рассмотрим тонкости мы из всяких вот этих систем да мы их в периодически обсуждаем я думаю что вот сейчас опять начнется уже, ну не сейчас, пусть с конца сентября, с октября месяца у нас опять на наших Zoom площадках начнется мы ну, индивидуально там решать вопросы вот мы, мы и Подмосковье и Вологда, и Тюмень, и Сургут эти вопросы решали где как удобнее, конкретно каждому крыльководу у кого где как стоит, потому что немаловажно здесь еще то есть она в принципе работать будет в любом случае как бы не сделали, да, насос будет гонять. Но ведь желательно еще в таких ну, условиях, да, так скажем, пусть даже не крайнего севера, вот а Урал и Сибирь, да и в принципе наше Поволжье, да, где зима, зимы довольно-таки суровые и оттепели у них редкие, где система может замерзнуть до ноября и до апреля месяца ты никак не отогреешь. А, а, отключение электричества у нас в стране бывают регулярные да, в последнее время говорят, что и не только у нас в стране но, в общем-то и у тех, в тех странах на которые нам обычно кивали и говорили, вот у них, так у них все хорошо это у нас в России вот так нет, этому подвержены э, техногенные такие аварии катастрофы, они случаются везде от них никто не застрахован поэтому мы должны подумать как поведет наша система в случае вдруг отключения электроэнергии тем более система Макро говорит, что в принципе это же может быть и где-то стоять на даче, вот, и мы ходим туда раз в неделю вообще приезжаем, мы через неделю приехали, там у нас все размерзлось. Так вот, наша система должна иметь свойство значит, самовосстанавливаться да, при подключении электроэнергии. А это уже некоторые должны быть, она построена, некоторый уклон, чтобы водичка стекала, поступ... ну там есть такие хитрости, вот как раз над ними мы э, обычно работаем уже вот тоже в этом зуме, решаем как этот вопрос решить в том или в другом случае. Технических решений на самом деле их несколько и конкретно э, каждому случаю там применительно да, та либо другая. Зависит от того там э, вообще дома это, или на даче, да, то есть как далеко, если там система подогрева, какая-то избушка теплая или это надо закапывать землю то есть есть у нас такие варианты да когда под землю то есть есть скважина выкапывает, там ставили насос система водоподготовки и оттуда из-под земли она выходила вот там подогретая выходила и шла в крольчатник такие тоже решения у нас есть саша дешевых присоединился здравствуй здравствуй дорогой ой варя дешевых тут у меня внуки, внуки сюда пришли. Ой, Денис опарин Денис, здравствуй, дорогой. Сколько лет, сколько зин. Денис опарин это Сибирь, это Тюмень. Вот, Это один из первых, значит, последователей системы Макроуты, еще с Урала, представляете, как минимум 10 лет, больше 10 лет уже назад. Вот у Дениса не знаю, как, Денис, если ты все еще здесь напиши, сколько у тебя сейчас кроликоматок. я не помню тогда стояла у него миниферм, когда были макляк, наверное, еще 4 или 3 если даже не первые еще макляки стояла штук 6, наверное, стояла или 5 ли, миниферм когда я был в Тюмени у него, это может быть лет 7 назад тоже ездил я проводил семинары в тюмени меня приглашала значит э, э, на ну, правительство тюмени отделы да и вот э, к денису я заезжал в гости э, смотрел его кроли ферму вот, э, очень мне понравилось денис если ты здесь напиши я почему-то не вижу вот э, у меня на компьютере почему-то чат не двигается вот Максим Никиферов, вижу подсоединился Равиль Кадыров присоединился к трансляции Ага. здравствуйте Максим здравствуй а здесь же у меня Валентина Пенкина, пишет спасибо да пожалуйста Валентина вот желаю вам подготовиться к зиме вот основательно чтобы у вас не возникало вопросов ну вот ребята мы с вами так это незаметно сегодня очень даже хорошо поработали Спасибо вам всем Времени уже без 9 минут 9 В 9 часов 21.00 Напоминаю, ребята, мы встречаемся значит, Со спонсорами канала в зуме Ссылки на конференцию я уже раскидал Ребята, по всем нашим спонсорским чатам Кто желает нам присоединиться значит, В группах Макро, в Одноклассниках или ВКонтакте подписывайтесь на платный контент и вам будут доступны ссылки на наши еженедельные значит, конференции в зуме будем рады вас там видеть и чем сможем, тем поможем наш коллективный разум к вашим услугам Вот, ну а сегодня, наверное мы с вами попрощаемся 10 человек я вижу в эфире спасибо вам всем огромное, что вы со мной Значит, до скорой встречи и в следующую пятницу так, следующая пятница, 26 числа Да, также следующую пятницу в это же время мы с вами встречаемся Если ваш покорный слуга, ничего с ним не случится, значит, ничего не произойдет Еженедельные встречи из крольчатника я провожу сейчас в Одноклассниках Вот, но этой неделе не проводил Опять было некогда, то есть там не совсем я обязательно встречаюсь Вот как-то так, будет так будет, нет так нет ну а марафон пятничный конечно же это дело святое обязательно здесь я буду поэтому приглашаю вас на очередной вы приглашаете своих друзей делитесь этим видео да и не только этим всеми другими приглашайте к нам на группы Макрол в Одноклассниках ВКонтакте буду рад вас всех видеть всем вам желаю искренне здоровья здоровых вам кроликов удачных вам окровов с вами был Евгений Макликов и это моя Академия Кролиководства. Будьте здоровы, друзья. Пока-пока.